Сегодня у нас пойдет разговор об этой книге, и не только. То, что я, как правило, отвечаю на любые вопросы. Так что основная беседа у нас будет через вопросы. Это вы за этим пришли, чтобы получить ответы на свои вопросы. Ответы у меня есть. Уже много лет, уже почти 30 лет занимаюсь вопросами личностного развития, семейного строительства. Почти 30 лет. Большой срок, много пройдено. Вот, и каждая книга для меня, вот сказано, что более 40 книг, каждая книга у меня это ступень, ступень моего развития. И, как правило, книга выходит после достижения чего-то. То есть достиг какого-то состояния, решил какую-то задачу, выполнил что-то, и вот по итогам Делаю книгу, как говорится, зачищаю прошедший этап, и книга становится уже у меня под ногами, и я делаю шаг дальше. По сути, вот эти 40 книг – это мои ступени, ступени моего развития. Поэтому их много, потому что я шел очень динамично, а каждый шаг надо было закрепить, каждый шаг надо было осознать. И вот книга… Она позволяет это сделать, глубоко осознать, глубоко прожить, не упустить какие-то важные моменты в прожитом этапе жизни. Я, например, пишу дневники уже давно, все 30 лет практически. У меня их много-много-много. Сначала были бумажные, сейчас на планшете. Ну, можете представить, у меня... 4 гигабайта текстовых документов. Можете представить, что. <с> Но я их никогда не перечитываю практически только в том случае, если чувствую, какая-то тема выходит, уже созрела, выходит на книгу, тогда я быстренько пробегаюсь по этой теме. А там уже, по сути, готовый материал. Поэтому книги рождаются легко, кроме одной. Одна книга рождалась долго, два года. Но та книга писала меня. Не я ее писала, она меня писала. То есть это была книга преображения меня, переход в новое качество. Эта книга голограмма, она самая необычная в моей э, писательской практике. Вот. Ну, сейчас у нас разговор не о ней. Я просто хотел сказать, по-разному пишутся. Вот эта книга была написана очень быстро. Uh, «Все, что делается вместе с женщиной, это делается быстро», И эта книга была написана вместе с женщиной. Причем эта женщина здесь… Отдайте мне книгу, пожалуйста. Эта женщина реальная, вот ее фамилия. Здесь я даже ее взял с автора она чиновник довольно высокого ранга и она не побоялась указать свое имя фамилию и но ну, это не это главное а главное не побоялась всего того что она выдала людям предыстория этой книги очень интересная необычная я приехал в один город и нужно было провести работу с одной семьей есть у меня такой, э, такая методика, форсаж я называю, когда глубокое погружение человека или в данном случае целой семьи, полное погружение. Вот мы две недели работали с этой семьей, чтобы ее перевести в качественное другое состояние. Все шло хорошо, кроме тещи вот, э, того, кто меня, кто меня пригласил. То есть, вот, э, Бизнесмен меня пригласил, но его теща, вот она все знает. Она говорит, Александрович, я вас все прочитала. и Я вас знаю, о чем речь. Но знаек, знаете, много живущих там значительно меньше, а получивших результат еще меньше. То, что жить так это тоже там нюансы есть. И вот я думал, как ее расшевелить. как ее расшевелить. А расшевелить надо было, потому что центр событий стал мужчина. Ее муж, который попал в аварию, перед этим чудом выжил, машина, как говорится, не подлежит восстановлению, он, в общем-то, целенький. И я понял, что это просто знак, э, говорящий о том, что у этого мужчины, в общем-то, еще один, одно событие, и ему придется уйти. И вот тогда ради этого мужчины я решил глубоко заняться этой женщиной. И действительно получилось. Э, вот, не буду рассказывать содержание. Это действительно уникальная, э, уникальная книга написанное необычно. То есть это диалог наш с ней. У нее свой диалог с душой. Я ее настроил на общение со своей душой. И вот первое общение, я помню, когда я настроил, говорю, я сейчас на полчаса вы, а вы с ней пообщаетесь. Она говорит, на что можно? Я говорю, да можно. И любой вопрос, я говорю, любой вопрос. И ушел, чтобы не мешать. Прихожу, вся залеванная, вся замазанная, вся. Это говорит, что я такая, но ну, я говорю, ну, душа, наверное, знает лучше какая. Она. И вот с этого началось ее преображение. То есть, и вот здесь ее беседы с душой, мои комментарии к этому, вопросы к этому, новая беседа, новые комментарии, новая редакция. И так вот мы прошли 17 бесед. Нужно было 30 но она выдохлась и поэтому события развивались несколько ну, не так гармонично, как хотелось. Ее муж попал в реанимацию после выхода этой книги, но это был просто урок. Он уже это было его его возвращение к жизни, окончательное возвращение к жизни, то есть снятый будет таким образом. Все проблемы в их семье. Теперь это удивительно гармоничная семья. Хотя она, начинали мы, когда с ней беседовали. ну ну подскажите мне, как мне правильно выйти из этих отношений? Они меня так тяготят. Он такой, он отстал. Он вообще, вообще это не мой мужчина. Вот я буду очень благодарна если вы поможете мне от него избавиться. Это то, с чего мы стартовали. И вот сейчас это... Они построили дом, это и живут, вообще, вообще супер. Но если бы она прошла 30 э, таких бесед, то и с мужем было бы еще легче. Но для него это никаких последствий э, не, не сказалось. Так что все, все прошло так, как прошло. Вот это об этой книге. Но почему я решил ее сегодня развернуть несколько другом ключе. Дело в том, что в этом году, в этом году я решил заняться мужчиной. В хорошем смысле. Значит, в том, что мужчины – племя такое, которое находится не в лучшем состоянии. Посмотрите, женщины вокруг, хотя бы, как выглядит мужчины и как выглядят женщины. Женщины, мужчины, что мы, что бы ни говорили, женщины выглядят лучше. Конечно, мужчины иногда говорят, ну, мужчина даже может быть похожим на обезьяну, этого достаточно. Нет, недостаточно. Мужчине нужно быть классным мужчиной. Мужчине надо быть джентльменом. Мужчине надо быть супер супермужчиной. Вот сейчас много говорится о том, что женщины должны быть суперженщинами и так далее. А о мужчинах, в общем-то, как-то э, мало как говорят. А ведь мужчины это не просто носители семьи. Это не просто... Э, зарабатывающие деньги мужчины это вообще гораздо больше и многие женщины даже не знают ценность мужчин и вот как эта женщина она только в процессе общения со мной она поняла кто такие мужчины и приняла своего отца глубоко а это очень важно Потому что только после этого, когда женщина примет своего отца, только тогда она по-настоящему примет мужчину. А потом она приняла и своего мужчину. То есть она прошла эти этапы, на ней, по сути, я обкатал тот процесс, который сейчас я активно включил в свою жизнь. И я сейчас действительно занимаюсь мужчинами. Посмотрите, какая ситуация с детьми. Всего, да, эта статистика Минздрава, что только один из род... десяти родившихся детей здоров. Остальные имеют те или иные признаки нездоровья. Разные. Вот. Один из десяти. Ссылается на экологию, там, на то, что... Женщины сейчас не совсем готовы к материнству, неправильно рожают там прочее, медицина, друзья, ну, это все отговорки, потому что э, и медицины, раньше вообще, ее было значительно меньше, ну, и так далее. Нет, дело в том, что в последние десятилетия, в последние десятилетия, уже несколько десятилетий, мужчины все более и более уходят со сцены, как мужчины. А что это значит для рождения ребенка? А это значит святое материнство, то есть мать свята, как мать, ни у кого сомнений нет, это святость действительно выносить и родить ребенка. А мужчина, он, ну, он где-то на уровне вот, осеменителя. Знаете? И все. Но не может родиться ребенок-ангел в таком случае, когда мать святая, а отец там где-то. И чтобы выровнять вот эту ситуацию с детьми, а соответственно в обществе, то что в обществе у нас мужчины только тогда замечаются как мужчины, но даже, может быть, не столько как мужчины. Когда они чего-то добиваются. Какой-то власти, денег. Бойто, вот, какой какой-то мужчина. такой, На самом деле, они зачастую далеко не мужчины. Но это отдельная тема. Так вот, мужчины на сегодняшний день в сильном провале относительно женщин. И я решил этим вопросом серьезно заняться. И вот эта книга, это уже подступы той теме, которую сейчас я развиваю. Это как я развиваю? Во-первых, я осознаю истинную роль мужчины. Оказывается, она намного глубже, намного объемнее, чем ее знают даже сами мужчины. Ее не знают ни дети, ни женщины, ни сами мужчины. Не знают общество, истинные роли мужчин. А отсюда и проблема. И отсюда вот, такой вот такая разница. Женщина здесь, мужчина здесь. И на такой разнице, естественно, ничего хорошего не получится. Ни в семье, ни с детьми, ни в обществе. А что значит истинная роль мужчины? Сейчас я вам буду говорить вещи, которые выходят за рамки обыденного сознания. Но это об этом я здесь вот уже начал писать более так открыто, уже стал намекать, даже не намекать, а уже напрямую. Но вот женщины я знаю отзывы женские они хорошие об этой книге, а вот отзывов мужчин я не знаю. Возможно, что они не читают эту книгу. Вообще мужчине читать это читающий мужчина это большая редкость, это великая мудрость, а сегодня мужчины в общем-то больше живут от ума и больше живут руками. Так вот. Какая же истинная роль мужчин? Для того, чтобы родился ангел, для того, чтобы состоялось вот это великое творчество, когда рождается человек, нужно, чтобы и отец, и мать были святы. Но здесь сразу большинства женщин возникает вопрос. О, каком, о какой святости вы говорите мужской. Мужчина в основном это не очень святые. И в плане и морально, в плане там, ну и так далее, и так далее. Но это не ответ на вопрос. Ребенок рождается действительно от святого отца и от святой матери. Только когда вот в этой святости они когда происходит рождение здорового и счастливого ребенка. О святому Материнстве говорить не будем оно, понятно, известно. Святое отцовство, в чем оно заключается. И вот первое, что нужно осознать, что я сейчас коротко это, глубже я подскажу, где узнать. Ну, в первую очередь в этой книге это есть, во-вторых, есть. У меня видеокнига. Потом. Так вот, отец, именно отец приводит детей в жизнь. Не мать, а отец. Это первая истина в отцах. В природе все гармонично. В природе все очень гармонично. И не может быть такого перекоса, что мать такая, а отец такой. Иначе я говорю, не родится святой ребенок. Они оба равны. И причем на высоком уровне. Так в чем же святое сердце? Именно первое. Он является мостиком, через который приходят души на землю. Отец ведет своих детей по жизни. И, в нужный момент, он вместе с детьми, которые рядом с ним идут, вот эти вот ангелы, вот эти вот купидоны, как раньше рисовали, они вместе с ним находят мать. И дальше уже процесс дальнейшего сотворчества. Уже душа входит в мать, и дальше мать ведет вторую часть этого сценария. Первую часть отец. И он ведет издалека. Вернемся к моменту, когда начинается вот этот процесс отцовства. Он начинается на самом деле в районе 12-13 лет будущего отца. Милые женщины, вам о чем-то говорят эти цифры 12-13 это момент полового вашего созревания. То же самое есть у мужчины. У него тоже есть момент, не растянутое время, непонятное. Там у него пушок на верхней губе, там изменился голос. Нет, это уже до, далекие следствия. У него тоже есть день и час. Как у женщины менструация, день и час. Так у мужчины есть день и час, когда он становится мужчиной. Если у женщины это связано с кровью, с вот этими всеми делами, с физическим телом, то у мужчины, мужчина-дух, у него в этот день и час, тоже четкий день и час, и у каждого и у мужчины свой этот день и час, происходит пробуждение духа. И вот сейчас уже здесь сидящие люди, я думаю, вы... Знаете много из этих книг, понимаете, о чем я говорю, что есть видение, там есть экстрасенсы, которые видят. Так вот, в этот день и час у мужчины вспыхивает над головой такой световой лотос, световой букет, световой яркий такой сполох. Это он созрел как мужчина. Этот дух в нем пробудился. Фу. Вспышка. И вот на эту вспышку, этот день и час, этот момент созревания мужчин, на эту вспышку приходят души будущих детей, как на огонь баб, как огонь бабочки слетается. То есть они по резонансу выбирают своего отца будущего отца, и дальше эти души будущих детей сопровождают отца по жизни. Сопровождают отца по жизни. Много говорится о том, что «А, ангелы там сопровождают. Так вот, многие из этих ангелов, не все, но многие, они ведут будущее своих отцов по жизни, стараясь им всячески помочь. А чем они могут помочь? Только любовью. И вот они стараются Помочь отцу будущему, стать взрослым, зрелым. И в определенный момент, вот как я сказал, они дальше уже вместе ищут маму. И вот тогда начинается процесс женский. Он видимый, он понятный. Вот он животик, вот она... Мучается, вот она страдает, вот они роды, вот она кормит, все это видимо, а да. сторона отца невидима, и поэтому и непонятно, и поэтому он задвинут, но задвинутый отец – это задвинутые дети. Есть и вторая часть истинной подсказки. Все знают материнское чувство. Для многих оно стало препятствием на пути к счастливой жизни. Когда оно избыточно, когда мать там печется, контролирует и так далее. Вот об этом вы знаете мою книгу «Материнская любовь» и многие другие. Много написано. То есть вы теперь понимаете, что это за, что это за беда. Избыточное материнское чувство. А отец вроде бы и не заботится. А он часто даже не знает. Про детей. Как они живут, чем занимаются, он не интересуется, бывает и такое. Мало того, загнанный, потерявший уважение от женщины, от детей, от общества, мужчина часто превращается в бомжа и, или около этого. Но, мать, вот она, Заботится, думает, звонит, там, прочее, печется, сердце рвет о своих детях. А отец не всегда так. И опять считается, что вот они какие отцы. И опять нарушение природы. В природе все гармонично, второй раз повторяю. Отец всегда сопровождает своих детей энергетически. Всегда. Независимо от того, где он был, где он есть, рядом ли, на другом конце света или на том свете, неважно, он сопровождает своих детей до их ухода из жизни. При этом сопровождает чистыми своими энергиями, идущими от сердца. По-другому он не может. Неважно, как он относится, неважно, что у него в голове, какие чувства, там, обиды или что-то. Кем он является, неважно бомж он или президент, он всегда своих детей питает чистейшими энергиями и передает им лучшее, что у него есть. И это продолжается всю жизнь детей. Вот это вторая правда, братцы. И вот тогда естественная природа восстанавливается естество, природа становится понятным. Поэтому, кто внимательно прочитал эту книгу, прочитает эту книгу, тот многое поймет о жизни, об отношениях. А если еще и применит свою жизнь, то это явно будет Качественно другая жизнь. Гарантирую. Я знаю. Потому что. Та женщина. Которая решила вопросы с отцом. Которая поняла его суть. И научилась его ценить и любить по настоящему. Это обязательно счастливая женщина. Обязательно. То есть это дочь которые будет обязательно счастлива. И на объем неуважения, недоверия. Или тем более негативного отношения к отцу. У нее будут проблемы в жизни обязательно. На объем. Обязательно. Извините, это закон природы. Это не я придумал. Я только увидел все это в жизни, исследовал, и тысячекратно подтвердил практикой жизни. Вот здесь пример тоже. Так вот, у меня есть видеокнига, кто хочет поглубже, прочтете здесь ее, кто поглубже хочет разобраться в теме Отца. Отношения со своим отцом, отношения со своим мужем. Мужчины, чтобы разобрались со своей сутью, поняли, кто они, что они. Пожалуйста, вот, на сайте есть видеокнига, так и называется, «Новая правда об отцах». Посмотрите, всего 40-50 минут. Но это переворот в вашей жизни. И это будет прекрасным дополнением к тому, что здесь написано. Вы поймете тогда большую глубину, возьмете гораздо больше всего. И... и да будет вам счастье. Я, Я давно исследовал эту тему. Я давно знал это. Но сознание людей не готово к принятию такого. Я потихоньку говорил все больше и больше. в этой книге очень так напрямую сказал. Но ну, смотрю, женщины читают, но до этого не доходят, не догоняют. А это самое ценное, может быть, что есть в этой книге. И дальше. Поэтому я эту книгу видеокнигу сделал, именно видеокнигу. Чтобы могли посмотреть мужчины. Просто сесть за ужином. Глядишь, что-то откроется о себе. Поймется, поднимется достоинство. Ну, отсюда много следствий. Много следствий. Это и другое отношение с детьми, и другое отношение детей к отцам. Некоторые эту видеокнигу смотрят с семьей. И тогда особый эффект. Вот. Так что начните с этого и разберитесь в этом вопросе. Это откроет совершенно новый ресурс. Это действительно так. Приведу один маленький пример. Приходит одна женщина. 30, там с чем-то лет, ни семьи, ни детей, с работой там кое-как. Очень плохо всего родителей, отец 40 лет пьет, где-то числится ему уже под 60, там 59 лет, как она сказала, я пример запомнил, таких сейчас уже много примеров, но вот тогда да. это был первый. Остался год до пенсии, он просто где-то числился для того, чтобы, как говорится, получить нужные документы. Мать пашет, обеспечивает семью, дочь. Вот. Классика, в общем, социалистический реализм. Я ей говорю. Давайте с вами проведем эксперимент. Тогда это я, первый раз, это было много лет назад. Я говорю, измените отношение к отцу. К отцу? Да какой он отец? Я даже иногда считаю, у меня бы лучше его и не было. Я думаю, у многих откликнутся такие мысли. К сожалению. Я говорю, Попробуйте в нем увидеть какие-то мужские качества. Мужские качества, да и о чем Он уже деградирует. Какие качества? Короче, я так и так и все объяснял. Попробуйте почувствовать в нем мужчину. «Мужчину?» ну, в общем, и вот все время вот через это. Я говорю, а потом обнять его, обнять его, от него уже. Такой запах, что близко подойти нельзя. Но в конце концов я ее убедил начать мысленно к отцу относиться по-другому. Я говорю, ну ничего уже не стоит. Ну просто заставьте себя несколько раз в день сказать мысленно, отец, ты замечательный мужчина, я тебя люблю. Да вы что? Я говорю, запиши, пожалуйста. Вот читай, вот заставляй себя читать. Но это же правда, я говорю. Потом поймешь, что это правда. И вот так она ушла с этим. Я говорю, если не получится, придешь, все, возвращай деньги, никакой консультации, все. Она не пришла, приходит через три года. Напомнила, я ее не узнал. То, что когда женщина замужем, у нее там ребенок, она уже меняется, это уже другой образ. Да и время прошло. Она мне напомнила эту историю. А у нее за, она замужем и родила, все, у нее все хорошо. И, говорит, а с отцом-то что? Я говорю, что с отцом? Отец перестал пить. 40 лет пил. Перестал пить только на энергиях дочери, то есть на том, что вот она мысленно кап кап как каждый день. Она, я говорю, четко выполняла это все, потому что у меня не было уже вариантов и выйти замуж, за семью, то есть все, все об, облом, облом, облом. Я, говорит, решила, вот как вы сказали, полгода вот, я полгода четко это выдержала, но я увидела за полгода начали происходить невозмезды. Так вот, Три года прошло, он перестал пить. Он за... вел... стал вести здоровый образ жизни. Такой потянулся мужчина. Занялся бизнесом в 61 год. У него бизнес стал процветать. Такой импозантный мужчина стал. И только на энергиях дочери. Других у него не было источников уважения достоинства любви. То это чистый эксперимент. Чистейший. Я говорю, почему чистейший? Что, я говорю, а как мать? А мать говорит, ну мама по-прежнему за все прошлое тем было боль, тем более есть за что. Продолжала его и Ишь, вырядился. По бабам решил пойти. Вот, пример в таком ключе. И я, говорю, отцу сказал, отец, найди себе женщину, поживи счастливо. Это сказала дочь, которая помогла отцу стать мужчиной. Это реальная история. и Причем потом уже не одна. Уже тысячи дочерей подняли своих отцов с колен. Именно в виде мужчин, по-настоящему любя, уважая, ценя. И вот это в этой книге, в этой книге вот, тоже дочь. Когда отец попал в аварию, я понял, что дело пахнет серьезными проблемами. Я дочери сказал, немедленно. Дай импульс развития своему отцу. Он, ну, в общем, опять та же песня. Он ничего не слышит, он не хочет. Я говорю, сделай следующее. Поезжай с ним на неделю в Турцию. Пять звезд, отель. И отдохни с ним. И прояви рядом с ним себя как женщина. Ухаживай за ним, цени его, хвали его. Просто вот будь его как бы женщиной. Они жили в разных номерах, конечно, все, но она все время с ним. И все считали, что это его молодая жена. И так уважительно к нему относились. Там да, мужчина такой имеет молодую жену. А он вот от этого еще больше. И он приехал вот так вот. Он зазвучал. Домой приехал, а там танк. Снова как по нему проехала. Вот тогда пришлось спасать. уже ее от той дури, которая у нее была. Вопрос у меня был такой, о книге, которую сегодня мы вам представляем, Пробуждение женщины. Можно ли стать женщиной самой? Вот сначала стать женщиной такой, прийти к мужчине и сказать, вот я такая женственная, вот давай теперь вот можно ли это сделать со без мужчины? Женщина может все. У меня однозначное мнение, что она, если захочет, она может все. Так что она может стать женщиной. И без мужчины. То есть она может натренироваться в сухом бассейне. Спасибо. И еще мне очень нравится... Мужчине сложнее, а женщина может. Спасибо. А, мне очень нравится вопрос, а, что или кто пробуждает женщину. Он немножко, на мой взгляд, коррелируется с известным фильмом. Вы, наверное, сразу вспоминаете. Там немножко было уводила в другую здесь, но есть такой известный фильм. А, вот кто и что пробуждает женщину. Сегодня мы об этом много говорили, и вы говорили много, но немножечко в другом ключе. Если можно, еще два слова вот об этом в этой книге. Кто пробуждает женщину? Конечно же, в первую очередь женщина пробуждает природа. То есть то, что в ней заложено от сути. Дело в том, что, не зря говорят, женщинами рождаются, то есть в ней есть все. От рождения. Даже, вы знаете, плод сначала развивается именно в женском облике. И только потом он, если ему надо быть мужчиной, он потом только начинает мужчина. А вот мужчинами становится, вот мужчине надо помочь стать мужчиной. А женщину надо ну, все есть. Там вот такая малявка, она уже каблуки, уже знает, как мазать, знает там, что одеть. То есть это в ней все есть. Поэтому женщине, и вы знаете, вот. Что может помочь женщине, это лучше всего могут помочь родители. Женщине стать женщиной. Не мешать ей быть женщиной. Большую часть женщин забили родители. Женского в женщинах. Таким отношением, не балованием, не радостью вот этой женской. То есть, отучили их быть женщиной в детстве. Посмотрите на свою жизнь, и вы вспомните многие вещи, которые очень редко можно найти семью, в которой к девочке относятся достойно Женщина, Поэтому, женщина рожда... рождается женщиной, это раз. И второе, должна семья поспособствовать. А потом уже она попадет точно к тому мужчине, который будет ее на руках. Спасибо большое. Ну и читайте, конечно же, книгу, потому что мы очень коротко и только слегка затрагиваем эту тему. И последний давайте вопрос я задам. Любой Спасибо. ли женщине подходит тот путь, что вы описали в книге? Потому что здесь есть 17 модель уроков счастья и любви, а вы уже говорили в начале нашей встречи, что вот 30 было бы лучше. Любой женщине подойдет 17 или нужно как-то корректировать? Кому-то подойдет одна встреча. Кого-то и 30 не пробудит. Всякое бывает. Но, вы знаете, вот в этой книге есть еще один способ женщине быть женщиной. И он здесь просто красной нитью. Это слышать свою душу. Спасибо большое. Давайте поблагодарим нашего сегодняшнего гостя. Спасибо